Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский. И сейчас у нас речь пойдет о новых источниках энергии. Как многие из вас уже видели на моем канале, либо в чатах, либо уже общались в личке, на сегодняшний день мы являемся партнерами официальными представителями компании Source Energy, которая значит, разработала и производит источники энергии, бестопливные генераторы. То есть, каким образом это происходит? Вот на сайте, на главной, то есть, вот сайт да, компании Source Energy. На главной странице есть видеоролик, где... Показана работа действующего образца. Который находится в Италии. То есть вот можем включить. Звук убрали. Сейчас загрузится. Тут оно где-то не сразу начинается. Сначала объясняет человек. Разработчик. Александр Кукушов, он сам живет в Италии. Вот таким образом выглядит работа установки. Что тут мы видим? То есть электромотор, который потребление имеет потребляемую мощность 40 Вт, крутит генератор, который выдает 10, 10 кВт. Соответственно, с этих 10 киловатт идет запитка этого же двигателя, электромотора, который крутит. И остальное все выдается на потребление. То есть, что мы получаем в итоге? Да, что при такой вот схеме нам не нужно ничего заправлять, то есть, как, там, как мы имеем дело с дизельными генераторами. да, То есть, не надо ничего заправлять, покупать. Тут всего лишь нужно менять периодически вот эти ремни привода и менять подшипники, которые находятся вот в двигателе и в генераторе. Ну, на сегодняшний день заключены договора значит, с космической промышленностью, то есть компанией, которые занимаются разработкой деталей для космоса, то есть они предоставляют свои разработки в плане вот этих вот шкивов, да, ну, передаточных вот ремней и подшипников, которые там ну, могут там по 25 лет ходить. Ну даже если представим, то есть там 10 лет будет ходить подшипник обычный, да необычный там какой то есть то есть есть фарфоровые там подшипники сейчас новые есть магнитные подшипники вот и например ремень можно поставить не один то есть можно удлинить шкив да и сделать там четыре ремня к примеру либо 3 на тот случай что если один ремень выйдет из строя остальные ремни будут продолжать работу установки ну и время когда начнется уже на поток будет поставлено изготовление данных установок будет работать своя собственная техническая служба которая будет выезжать по месту нахождения установки если вы ее, например приобрели да у вас она стоит то компания будет за свой счет к вам приезжать и менять то есть производить замену подшипников, там, ремней, проводить техническое обслуживание. На время технического обслуживания компания будет вам устанавливать свой генератор, чтобы от него запитывать ваш дом, там ваше хозяйство или ваше производство. Да? То есть смотря что у вас будет к ним подключено. Ну это вот маленечко техническая технической части. Сейчас значит, скажу, что так как мы являемся официальными представителями, Мои контакты я сейчас озвучу попозже. Покажу, что вот я создал значит, кошелек на аватаре. Да, то есть, есть вот аватар такой сервис мультивалютный сервис. То есть на нем можно заводить несколько разных кошельков. То есть, удобно, просто, да, быстро. У меня вот тут создан кошелек для мегаватт контрактов и создан кошелек для эфириума. Эфириум нужен для того, чтобы осуществлять транзакции, то есть передачу мегаватт-контрактов, так как официальный сайт Source Energy сильно загружен, да, и обработкой платежей там занимаются люди, ну, то есть на них большой поток идет, поэтому Команда «Правовед Сибирь» является официальным представителем данной компании, чтобы разгрузить, снять нагрузку да, с представителей ну, то есть с, самих, с самой компании по продаже мегаватт-контрактов. Сейчас по порядку объясню, что такое мегаватт-контракт. Давайте сейчас пока тогда вернемся на сайт, а потом продолжим что такое мегаватт-контракты. Вот на сайте нажимаем ICO. И видим, что компания Source Energy выпускает мегаватт-контракт. То есть это электронные контакты, контракты, заверенные в блокчейн на смарт-контрактах. Мощности, которые передаются по наследству. Контракт на электроэнергию объемом 1 мегаватт. То есть каждый мегаватт-контракт, вот так он выглядит, соответственно имеет номинал 1 мегаватт то есть 1000 киловатт вот мы видим международный стандарт ERK20 токи обменивать то есть смотрите как вы можете использовать эти мегаватт контракты после того как вы их приобретете Можете их обменивать на электроэнергию от компании и ее партнеров. То есть можете не приобретать установку, да, а подключиться от уже установленной где-то данной, данной станции. Обменивать на электростанции от компании Source Energy. Например, сейчас можете купить определенное количество мегаватт контрактов. Сейчас попозже расскажу, как рассчитать количество необходимое, которое вам будет нужно для покупки генератора, то есть и обменять а, уже мегаватт-контракты на генератор. То есть а, приобрести каким-то иным способом генераторы будет невозможно. То есть их можно будет приобрести только за мегаватт-контракты, и никак иначе. А, менять на время пользования продукции от Soros Energy и передавать по наследству. А, стоимость мегаватт-контракта. Стоимость одного контракта устанавливается на законодательном уровне, самостоятельно в каждой стране. Стоимость одного мегаватта в час на 2018 год. То есть, вот по России установлена стоимость 3100 рублей за 1 киловатт. В Германии, вот, к примеру, 19, там на Соломоновых островах 95. А вообще есть карта вот такая. Где она тут у меня была? Так, это не она. А закрыла ее. <как> Есть сервис, на котором показана стоимость одного киловатта электроэнергии в каждой стране. Вот. В России получается 3, 3 рубля 10 копеек за 1 киловатт. Например, у вас имеется 7 мегаватт контрактов. Стоимость электроэнергии в России на 1 марта 2018 равна 3100 рублей за 1 мегаватт, то есть за 1000 киловатт. Значит, стоимость каждого контракта в России получается 3100 рублей. Соответственно, вот смотрим стоимость мегаватт контрактов в компании Source Energy. <coughs> мегаватт контрактов были выпущены с 1 марта и каждый месяц разделен у нас на две части, как мы видим. Вот. А первая половина марта, это с 1 по 15 число, мегаватт-контракты стоили 5 рублей за штуку. То есть, то есть за 5 рублей вы могли купить один мегаватт-контракт, который включает в себя, соответственно, 1 мегаватт электроэнергии, то есть тысячу киловатт. А вторая половина марта, вот сейчас, которая идет до конца марта, стоимость мегаватта уже 10 рублей. С 1 по 15 апреля стоимость будет 50 рублей. С 15 по 30 апреля 90 рублей. Ну и так далее. То есть, идет по возрастающей и доходит, что в 1 сентября 2018 года 1 мегаватт контракт будет стоить 3100 рублей. То есть, доходит до цены, установленной законодательством на уровне РФ. То есть, что это значит? Значит, это то, что на данный момент производство существует в Италии и в России, организовывается в Кирове. Сейчас, значит, в середине апреля будут готовы две первые установки в России. В конце апреля они будут презентованы в Москве. Соответственно, пока в России нет действующей установки, она есть только в Италии. Соответственно, сейчас вы приобретаете мегаватт-контракты то при том условии, да, что еще, еще нет в России действующей установки. Поэтому такой низкий ценник. То есть, цена мегаватт-контракта могла уже сразу в принципе, быть 3100 рублей. Но сделали а, вот такой вот график повышающий. Потому как появится только в апреле у нас вот две первые установки. И начнется у нас поставиться просто, ну то есть на поток да, встанет производство этих генераторов. Соответственно цена быстро будет расти до установленного законодательством, То есть выше нее она не будет. Что мы получаем? То есть сейчас покупаем мегаватт контракты на доверие. То есть, вы можете изучить сайт, посмотреть наши вебинары, которые мы уже три вебинара провели. На первом вебинаре рассказали в общих чертах значит, преимущества данных электростанций, зачем они нужны, как значит, приобретать мегаватт-контракты да, и все вот такие первоначальные вещи. На втором вебинаре представитель... Компании, то есть ну, президент компании в России Александр Бобров рассказал уже организационные, там, технические все моменты, которые сейчас проходят, которые планируются. Ну, то есть, в общем, это очень важное, продуктивное и интересное видео, которое стоит посмотреть всем, кто хочет разобраться в этом вопросе. И третий вебинар провел Александр Кукушов, который непосредственно является разработчиком данной технологии. Он уже посвятил всех технические детали устройства данной установки. Поэтому, соответственно, тот, кто сейчас на доверии не, значит, ну, не проникнется, да, то есть вот этим вот вопросом, этой темой, то в любом случае неизбежно он будет покупать эти мегаватт-контракты уже по 3100 рублей. То есть упустив вот эту возможность купить по 5, там, по 10, по 50, по 90, там, ну и даже хотя бы там, по 810. Соответственно, понимаем, да, какая ситуация у нас сейчас очень выгодная, всем предоставлена. И чем больше людям вы будете рассказывать эту информацию в сутки, тем больше людей простых узнает об этом и смогут приобрести себе за вообще ну, сравнительно дешевые а, мегаватт-контракты, которые потом будут дорожать. Для чего это сделано? То есть а, цель компании, чтобы как можно больше простых обычных людей смогли позволить купить себе мегаватт-контракты. То есть они не продаются там большими партиями в одни руки, они не продаются там куда-то за рубеж и так далее. <coughs> То есть ориентир идет на простых обычных людей, которые потом, когда начнется уже массовое производство генераторов, да, смогут установить такой генератор себе домой, либо приехать просто на природу, кто хочет жить на природе там осваивать сельское хозяйство например там, заниматься там разведением каких-то культур выращиванием овощей просто экологической продукции какой-то то есть поставить в поле этот генератор и вокруг него построить ферму так вот получается что например купив на данный момент тысячу мегаватт контрактов даже да которая сейчас вам обойдется в 10 тысяч рублей. Ну, по цене 10 рублей за 1 мегаватт контракт. В сентябре месяце у вас получится капитализация произойдет. У вас получится 3 миллиона 100 рублей. 3 миллиона 100 тысяч рублей. Стоимость ваших 1000 мегаватт контрактов. Соответственно, как вы можете этими деньгами распорядиться? То есть, к примеру, вы считаете, что вам необходимая мощность, да, которая вам будет нужна, энергопотребление, э, ну, там, например, э, там 100 кВт, да, то есть, если у вас там э, будет запитан дом, теплицы какие-то там с, обогрев, с обогревами, да, там еще что-то там, какие-то производства. Вы просто смотрите, сколько в интернете стоит, то есть в интернете, в магазинах, да, сколько стоит дизельный генератор такой мощности. И берете эту сумму, умножаете на 2 и получаете примерную стоимость вот такой установки. Ну, соответственно, имея купив сейчас тысячу мегаватт контрактов, да, вы с сентября вы будете иметь уже в своем кошельке. Номинал значит на 3 миллиона сто тысяч. На 500 тысяч. Ну, вы можете купить себе очень хорошую установку, которая будет очень мощная. То есть, ну, я точно не могу сейчас вам сказать по мощности, но это все рассчитывается. Можно на сайт обратиться к специалистам. Вот, по контактам. Нажимаем на компании контакты. Производственное дело, отдел развития фонд поддержки изобретателя отдела разработки по по этим контактам либо непосредственно связаться с производителем и вот по этим вот адресам по этим контактам и уже уточнить технические нюансы да какая мощность там какие будут ценовые разбежки ну, я вот вам говорю, что высчитывается таким образом. Просто берете мощность, которая вам будет необходима, вычисляете ее путем сложения всех приборов, которые у вас будут использоваться. Ну, все свое энергопотребление плюсуете э, и смотрите, сколько стоит дизельный генератор такой мощности. Умножаете на 2, получаете стоимость вашего генератора э, бестопливного, который вам будет выдавать бесконечное электричество. Таким образом, даже если вы потратите, то есть, ну, если даже у вас 1 миллион рублей уйдет на этот э, генератор, то у вас останется еще 2 миллиона 100 на развитие своего, э, скажем так, предприятия, которое вы можете, э, скажем так, себе получить, продав свои мегаватт-контракты э, кому-либо. Потому что возникнет такая ситуация, что э, Различные там заводы, да, фабрики и так далее, они уже будут приобретать мегаватт-контракты в любом случае ну, позже, да, то есть не сразу, они будут приобретать их позже, то есть с 1 сентября, там либо там, с августа, ну, вот с этих вот моментов, соответственно, они будут искать, где их купить. Потому что с 1 сентября закончится выпуск мегаватт-контрактов, которые будут выпущены на, данный момент, на тот момент. То есть вот сейчас выпущено 380 миллионов вот, объем, общий объем выпущенных мегаватт-контрактов. 380 миллионов. И с 1 сентября выпуск их прекратится. То есть э, все мегаватт-контракты, которые будут распроданы, они будут находиться на руках и все остальные там, директора, собственники различных предприятий, производств будут искать, у кого купить мегаватт-контракты, чтобы приобрести себе данную установку. Соответственно, на сайте, вот на этом Source Energy будут выложены контакты держателей мегаватт контрактов. То есть чтобы с каждым держателем, ну то есть тот, кто желает да, продать свои контракты, чтобы с ним могли связаться. То есть, таким образом будет э, осуществляться э, значит, передача данных. Так, ну, в общем, тут тем много. Я обо всем помаленечку записываю такое общее видео. Теперь переходим к тому, что я сам лично вот купил себе на кошелек 112 тысяч контрактов то есть потратил миллион рублей получается там миллион миллион двести потратил я вот уже восемь тысяч продал и купил 120 тысяч контрактов я эти контракты продаю то есть как со мной можно связаться мои контакты будут расположены под этим видео в описании у меня имеется почта на Google. Сюда принимаю ваши заявки. Потом пользуюсь Skype. Денис Залевский. Вот моя фотография. Мой Skype. Злоден 1984. Потом у меня есть страничка. В Одноклассниках страничка ВКонтакте. Сейчас загрузим Одноклассники, покажу. Сегодня долго соображает интернет почему-то. Вот моя страничка. Таким образом выглядит ВКонтакте у меня имеется вся информация размещена о всех наших прошедших вебинарах, которые были проведены на эту тему. Вот у нас это, третий вебинар был, технические вопросы. Вот э, Александр Кукушов рассказывал э, по техническим вопросам. Это вот э, разработчик данной технологии. Также до этого были у нас э, проведены... Еще два вебинара, о которых я рассказывал. Вот, независимое электричество, информация от инсайдера Александра Боброва, который является президентом, представителем в России, представительства России. И первый вебинар, который мы проводили сами. Ликвидация зависимости от электростанции от Провед Сибирь. То есть рассказывали общие принципы. Все вы это можете найти на моем канале YouTube. Он называется «Правовед Залевский». То есть, можете в YouTube в поиске набрать «Правовед Залевский». Найдете мой канал. Вот такой значок на канале имеется. Нажать «Видео» либо «Плейлисты». Если вы нажмете «Видео», то у вас выплывет весь список видеороликов, которые я выложил. Тут также видим, что все эти вебинары находятся можете нажать плейлисты так будет проще ориентироваться и по плейлистам выбрать вот видим плейлист называется мегаватт контракт нажимаем на этот плейлист ставим паузу и тут все видеоролики отображаются которые я выкладывал на эту тему то есть, видим, что есть видеоинструкция, как создать кошелек эфириума, мегаватт-контракт, чтобы вы могли получить от меня мегаватт-контракты. Записывали видеоинструкцию, как продаю мегаватт-контракты, то есть, как происходит продажа. Это занимает там около 5-7 минут вместе с регистрацией. Обращение к правительству Кировской области Александр Бобров записывал. Ну и вот эти наши вебинары. Сейчас плейлист будет активно пополняться. а До этого была сильная занятость. Не хватало времени. Сейчас займусь этим плотно. Так, что у нас еще? И сейчас хочу объявить акцию. Также еще сейчас запишу отдельно по этой теме видео. Но в этом же видео сейчас скажу, что я дарю 1 мегаватт контракт каждому, каждым первым 10 людям, которые напишут мне сообщение на мою страницу ВКонтакте, либо на мою страницу в Одноклассниках, которая выглядит вот так. совсем не хотят таким образом выглядит она либо обратиться ко мне в skype то есть ну по всем контактам либо на телефон ватсап Telegram, вайбер все контакты мои будут указаны под видео то есть повторюсь что первые 10 человек которые напишут мне в день то есть каждый день проводится данная акция напишут мне в день что здравия Денис например хочу получить 1 мегаватт в подарок каждый из этих 10 человек получит по одному мегаватт контракту в подарок просто от меня и будет добавлен в чат в скайп чат акционеров мегаватт контрактов то есть в этом чате Выкладывается постоянно вся а, свежая информация и происходит ее обсуждение. Так, На этом мы сейчас остановим видео, потому что уже сильно долго оно получилось, почти полчаса. А, вкратце рассказал обо всем. но Тема настолько обширная, что быстро озвучить все не получится просто. Поэтому а, сделал такое общее видео. Сейчас буду еще делать а, отдельные видеоролики на разные темы. Поэтому благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делайте репосты. Если данное видео стало вам полезно. Делитесь этой информацией. И изучайте ее сами. До новых встреч, друзья.